Друзья, всем привет! В этом году зима у нас подзатянулась, но наконец-то весна вступила в свои права. А это значит, что большинство рыбаков уже делают первые вылазки к берегу, либо же на воду, половить на поплавок, либо на донные снасти. И одна из самых популярных донных снастей – это убийца карася. И сегодня я бы хотел показать, как я изготавливаю свой вариант убийцы карася. Он при этом один из самых простых и очень уловистых. Смотрим. Итак, что нам понадобится? Это ножницы, это... Пружинка с грузом. В данном случае я использую 30 грамм, потому что не вижу смысла использовать больше, так как край водится, как правило, там, где нет особого течения. Вы можете использовать любую грузовку, какая вам больше нравится. Две бусинки, два крючка, седьмой номер по международной классификации. Вы также плюс-минус можете выбирать тот, который вам нравится. Вертлюжок, стопорок, леска 0,3 для основного монтажа и для поводков 0,18. Вы, конечно, можете выбрать потолще леску для поводков, она будет меньше путаться, меньше будет растягиваться, но есть шанс того, что если будет зацеп, то вы обрвете не только поводок, но и весь монтаж. Первым делом берем основную леску, отмеряем нужное нам количество этой лески, это 40-50 см, для того, чтобы удобнее с ней было работать. Далее вяжем петельку-восьмерку на одном из концов. Обязательно смачиваем перед затяжкой. И хорошенько затягиваем. Так как леска толстая, ее надо хорошенько затянуть, для того, чтобы узелок не развязался. Когда хорошо затянули узелок, лишнюю леску, мы обрезаем. И оставляю где-то миллиметров 5. И берем бусинку. Почему оставляю 5 миллиметров? Для того, чтобы вот этот хвостик стопорил бусинку. Далее надеваем кормушку. Вот так. Если бусинку не поставить, соответственно кормушка будет слетать на основную леску. Нам этого не надо. Затем берем вторую бусинку. После нее надеваем стопорок. Для чего он нужен, объясню. Здесь мы будем привязывать наш вертлюжок. И для того, чтобы груз не бил на узловое соединение, мы будем использовать вот такой буфер в виде стопорка. Дальше мы берем наш стопорок и стягиваем кверху, освобождая при этом рабочую зону лески, для того, чтобы можно было привязать вертлюжок. Для того, чтобы привязать вертлюжок, складываем леску вдвое и будем использовать узел поломар. Он один из самых простых, но при этом очень и очень надежный. Пропускаем леску, сложенную вдвое в ушко вертлюжка и делаем вот такую простую петельку вот так а потом наш вертлюжок продеваем в эту свободную петельку перед затяжкой, конечно же все надо смочить и хорошенько затянуть. Вот получился такой узелок. У него прочность на узле 95% от прочности лески. Это очень крутой показатель, поэтому использую именно его. Можно, кстати, вместо вертлюжка использовать просто обычную петлю, как вот в данном случае вот здесь используется. Это кому как нравится. Ну, я считаю, что вертлюжок смотрится красивее. Может, конечно, при этом угрубляя снасть, но это не критично обрезаем излишки в итоге получается вот такой вот монтажик дальше вяжем поводки и привязываем к нашему монтажу далее берем леску 0,18 для поводков отрезаем нужное количество для того, чтобы удобно можно было привязать крючок. И привязываем его. Каждый может привязать как хочет. Я привязываю его узлом клинч. Делаю такую петельку внизу крючка. И делаю 5-6 оборотов лески вокруг тела крючка. Этого вполне достаточно будет. Затем пропускаю в эту петельку образовавшийся кончик. Сзади натягиваем для того, чтобы узел приобрел свой вид. Смачиваем. И хорошенько затягиваем. Вот получился такой узелок. Лишнее не обрезаем. С обратной стороны вяжем восьмерку. Также смачиваем и хорошенько затягиваем. излишки обрезаем получился вот такой поводок порядка 10-14 сантиметров этот поводок пойдет на нижнюю часть он будет методом петля в петлю привязываться вот сюда получилось такое соединение. вяжем соответственно второй поводок. итак, вот и второй поводок готов. также здесь клинч, здесь петелечка, восьмерка. этот поводочек короткий. длина вместе с крючком сантиметров 7. Для чего это надо? Чтобы он меньше путался. Чем длиннее поводок, тем больше он будет путаться, цепляться будет как за пружину, так и, возможно, за нижний поводок. Нам это не надо. И дальше мы монтируем его на пружине. Главное, смонтировать его через низ. То есть петельку проводим снизу. Если мы петельку пройдем сверху, то при затяжке он окажется внизу. То есть он будет вот так вот вниз висеть, а нам надо, чтобы он торчал. Провели через пружинку, через петельку и зажали. Дальше, соответственно, мы просто его сдвигаем к самой верхушке, перед тем, как затянуть к самой верхушке, и так, чтобы вот эти вот пружинки, которые между собой сжаты, его зафиксировали. И затягиваем. В итоге вы можете видеть, что он торчит вверх. Вот, смотрите. Видите, он торчит. Соответственно, при забросе Он не будет путаться, не будет цепляться за пружину, за счет того, что он смонтирован правильно. Будет смонтирован внизу, постоянно будет цепляться вот в этой части. Как работает данная снасть? Вы видите, что у нас тут есть свободный ход пружины. И если же карась берет за нижний крючок, он начинает тянуть, не испытывает никакого сопротивления. Уходит и самозасекается. Здесь немножко все сложнее. То есть, когда карась берет, за счет веса пружины, засечка идет сразу. То есть, это для более пугливой рыбы, для более пугливого карася. Это, соответственно, для карася, который хорошо питается и ничего не боится. Вот такая нехитрая, но при этом очень уловистая и легкая в изготовлении снасть. Всем удачной рыбалки!